Сейчас смотрят не на соперников Кличко, а все идут смотреть Кличко. То есть, кто бы против него не ходил в ринг, мы все равно будем смотреть его бой. Хотелось бы более серьезных оппонентов увидеть. Но на сегодняшний день такая ситуация в супертяжелом весе, что, в общем-то, такие ребята, как Лепай, там, Франческо Пионетто тоже. Ну, они иногда... Нужно с такими тоже боксировать. Он, безусловно, боец. То есть, он был, я думаю, до последнего боксировать и драться за, за, за свое будущее, получится самый большой гонорар. Но каких-то чего-то особенного, каких-то таких нюансов в нем, в его технике, я, я не увидел, чтобы он смог достать кличку. Ну, вот. Просто парень с э, таким действительно большим, храбрым сердцем. Там не так заслуга липая, как... Э, Отвратительная форма Бойцова, с чем это связано, там можно только догадываться. Но есть случаи, что там и со здоровьем проблемы, и, промо, и с промоутером были какие-то там разногласия, он долго судился и так далее. Долгий простой у него был. Вот. Я следил за, слежу за карьерой Бойцова, действительно парень демонстрировал очень высокий уровень. Я даже его где-то выше ставил по к одно время, то есть по уровню. А то, что он показал в кодинке слепая, ну, это, это был не его уровень, это вообще не бойцов был в ринге. Я думаю, что э, все, кто следят за супертяжелым весом, согласятся. Болгарин Кубрат Пулев, тоже официальный претендент, только по версии IBF, который уже очень долго ждет встречи с Кличко. Вот это как раз такой наиболее достойный соперник и интригующий. То есть там, там будет не так все легко для Крючков.